Вас приветствует магазин Спорт Экстрим Бибайк. Продолжаем наши обзоры про велосипедные аксессуары. Сегодня вам расскажу про интересный аксессуар, который необходим для многих, кто катается на велосипеде. Это велокомпьютер. Перед вами велокомпьютер фирмы X XLC. Это немецкий бренд. Очень качественный и делает аксессуары. У этого велокомпьютера очень много плюсов. Модель называется C07. У него большая кнопка управления, которая дает вам возможность переключаться между режимами. Экран достаточно большой. Достаточно крупные цифры для того, чтобы удобно было видеть показатели во время езды. У него в комплекте идет батаречка которая вставляется сзади. Она уже в комплекте. Также в комплект входит, давайте посмотрим что, инструкция по установке, база с датчиком скорости, все необходимые запчасти, чтобы установить велокомпьютер и также магнит на спицу. Что могу сказать, сказать про этот велокомпьютер? У него 7 функций. Еще раз покажу вам его поближе. Какие функции у него есть? Это время движения, текущая скорость, средняя скорость, сравнение текущей скорости и средней скорости, километраж текущей поездки и суммарный пробег. Также он показывает время. У него очень хороший пластиковый корпус, водонепроницаемый достаточно бюджетная модель, но полностью выполняет свои функции. У велокомпьютера есть все необходимое для того, чтобы обеспечить для вас комфортную езду и показать, качественно ли вы проехали, сколько вы проехали. И также велокомпьютер поможет вам вести учет, когда вам нужно делать ТО. Заходите к нам на сайт, выбирайте аксессуары, которые нужны для ваших целей катания www.bebike.com.ua и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.